Алексея Навального можно назвать террористом? Я считаю, что да. Потому что не надо раскачивать лодку, в которой ездишь. Наша страна огромная. И мы прожили эту всю и войну, и все остальное. Все, что творится, это все наше. И ничего нас трогать никому. Алексей Навальный, он сам не террорист, наверное, потому что он не стреляет сам. Он... Идеолог, наверное, их. Uh -huh. Потому что он это не осуждает. Он их призывает ко всем вот этим вещам неприятным. А к чему он призывает? А призывает, что нужно уничтожать нашу власть и прочее uh -huh. такое. Uh -huh. Непорядок. Он предатель нас. Предатель России. Почему я так думаю? Ну, как почему? Так нельзя. Так нельзя делать. Туда-сюда, я не знаю, что против правительства. Ну что правительство у нас плохое, разве у нас хорошее очень правительство? Даже говорить не хочу о такой мрази. Язык не поворачивается. Время тратить на него. У -у. Его просто внесли в список террористов и экстремистов. Вот вы что об этом думаете? Я ничего об этом не думаю. У -у -у. Я вам сказала, это ничто. жестоко. О, он-то вообще никто. Путин молодец, что его посадил. Не, он то думал, что и никогда в жизни его не посадят. Он только залетел и попал сразу. До сих пор сидит. Ну, можно его террористом назвать? Да какой не? Какой он террорист? Вы что смеетесь что ли? Навальный террорист? Это глупость какая-то.